Всем привет! Сегодня мы с вами будем разбирать мой небольшой дозаказ всего лишь на 27 баллов по текущему каталогу, то есть четвертому. И вот хочу начать вот с такой именно новиночки, так как я являюсь вип-консультантом компании, я могу приобретать новинки за две недели до начала следующего каталога. Приобрела себе вот такую сумочку. Модель S 060 артикул 600797. Цвет биржевый искусственная кожа давайте посмотрим как она выглядит сумочка классная я уже ее смотрела распаковывала как вот шикарный вид внешний давайте посмотрим что же в ней внутри внутри смотрите одно идет отделение здесь вот есть карманчик камеру плохо передает и с другой стороны также боковой карманчик на молнии. То есть два небольших карманчика. Сумочка удобная, классная. Она на ремешке. Сейчас нам надо его открыть. Можно как вот сделать ручку небольшую, вот так вот, а можно носить на плече. Такая вот классная сумочка у нас в новинках следующего каталога. Каталог начнет действовать с понедельника. Я уже себе приобрела. Шикарный аксессуар. Также привилегии випов. у нас была акция на платформе Drive. Один порошок берешь и второй в подарок за 1 рубль. Вот я приобрела себе порошок для цветных тканей. Это код 30021. И универсальный порошок. Стал мне за один рубль, то есть у меня получилось два по цене одного от 30.0.20. Кто еще не знает, кто такой вип-консультант компании Фаберлик, пишите в комментариях, я вам объясню. Если вы еще не зарегистрированы, я вам помогу зарегистрироваться и расскажу более подробно, как пользоваться всеми этими привилегиями, когда ты являешься вип-консультантом компании. Давайте уже продолжим, что я еще взяла себе. Я взяла такую вот мицеллярную воду. Код 1244. Поддерживает микробиом кожи и восстанавливает ее защитные функции. Натуральный пребиотик помогает вернуть здоровый баланс и иммунитет кожи. Я уже ее не первый раз беру, так что очень нравится, классно очищает. Ну а теперь продолжим с вами то, что заказывают мои клиенты с группы Вайбери. Такой вот шампунь Алоэ заказали. Восстановление у нас идет. Алоэ вечно зеленое, а растение целительность и настоящий эликсир красоты. Включает в себя колоссальное количество витаминов и микроэлементов для красоты ваших волос. Формула шампуня с живительно-концентрированным соком Алоэ мягко очищает волосы, волосы и кожу головы. Прекрасно увлажняет, предотвращает, очищая пересушивание и потерю жизненной силы. А также способствует улучшению состояния поврежденных волос. Вот классный шампунь. Код 2915. Таких мне заказали 3 штуки. Еще есть у нас такой вот крапивный шампунь. Это идет у нас укрепление для волос. Подходит для всех типов волос. Крапива это жгучее чудо природы, призванное укреплять и наделять волосы силой. Обогащенная полезными микроэлементами и хлорофилом. Она Рустанно работает для красоты ваших волос, оздоравливая и укрепляя их день за днем. Код 2914. Объем данных шампуня 380 мл. Вот таких мне два штуки заказали. Ну и всеми любимая серия Ботаника. Шампунь Яркость и Шелковитость. У нас идет у с клевером и гранатом. Природа создала сотни полезных растений, а мы воспользовались лучшими дарами ее сокровищницы, чтобы доказать. Красивые и здоровые волосы – это так естественно. Шампунь разработан специально для окрашенных эмилированных волос, активно восстанавливает их структуру, а также помогает сохранить насыщенность света. Клевер дарит волосам яркость, наполняет их естественным блеском, природной силой. Гранат защищает от помывания цвета, делает волосы эластичными и шелковистостями. Такой классный шампунь, код 1281. И серия Биомика, также мне заказали. Мицеллярный крем для умывания. Код 1239. И из обновленной серии Вербена. Мицеллярная вода для снятия макияжа. Обеспечивает ежедневный уход за кожей лица с активными антивозрастными активным компонентом Виталайер. Из вербины бережно удаляет макияж с лица, глаз и клуб, тонизирует и освежает кожу. Код 0987. Есть еще у нас серия мороженое. Вот. Интенсивно очищающий шампунь для жирных волос. Код 0191. Ну и, конечно же, всеми любимые средства для ухода за домом и кухней. Такой концентрированный гель для мытья посуды алоэ веры. Сила древесного угля. Код 30.99. Также еще у нас есть тоже концентрированный гель для посуды. Свежий лайм 30.097. Он идет в содоэффектом И мыло для кухни тоже нежная алоэ. 3203 и красный гранат 3201 тоже является мылом для кухни такой вот у меня классный небольшой заказик получился на 27 баллов так что становитесь пипами Компании Фаберлик, и у вас будет множество привилегий. Пишите мне в комментариях, я вам расскажу, что именно нужно для этого делать. Ставьте лайки, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!